Сегодня мне захотелось построить самый зимний самый зимний дом в этом в этом биоме. См, вот. Смотрите дальше, чтобы не пропустить. Чтобы не пропустить видос. Удачи, удачного просмотра. Ну а всем союз, На связи Хайкс. Сейчас мы будем строить настоящий дом и рядовый, рядовый дом это очень будет зимний дом поэтому давайте просто отводим. так что нам понадобится нам понадобится йод вот вот что такое, вот синий вот снег вот я специально играю на версии 1.19 потому что тут все последние обновления есть вот и снежки вот еще будут так вот и стекло, вот еще какой то вот такое вот белое снежное на ну, и вот еще вот да, отдает э, и что там надо да, вот, вот эти вот петли на подойдут диогид вот это вот да вот надо и строить остались только местность выбрать ну вот тут будет наверное где ее будет опа-па-па -по, что такое вот нам еще надо так плавиться Ничего ну, от этого не надо, пацаны. Ну, что, сейчас погнаю. Строим зимний дом. Погнаю. Вот. Строим. Так, строим вот так вот, вот так вот. Вот, пусть будет вот такой вот так. Вот Вот так вот синий мы синий. Так вот. Вот, сейчас такой вот снежок еще раз Вот. Вот, и сейчас еще. Вот, сейчас так, так вот так вот еще такой сни такой смелый так нет нет нет фигня-фигня-фигня да вот так вот еще здесь так-так-так так вот делаем вот так Здесь мы можем получить так вот снег. Нет, мы тогда лучше так вот сделаем, вот так, да, по... так вот, и вот так вот А, а ну е можно вставить, что туда я не мог поставить. Вот так вот где мне кажется, хватит. И вот сейчас вот еще вот так вот. Так вот, если так вот. Но ничего не хочу что ничего не Вот так вот делаем. Вот. Так вот делаем. Так вот такая вот крыша еще будет подкрытываться. Вот. вот вот написано, вот сколько у нас подписчиков, 83, вроде бы 8 так вот, так сказать. вот 80 нет-нет-нет. Ладно, фигня, фиг, не получается, как всегда так ну ладно без верхушек значит просто будем делать вот так нет нет нет без снега походу сегодня выхожу. вот типа а еще вот здесь вот добавить надо вот чтобы все было равномерно вот сейчас ставим вот так вот здесь снежок поставить тоже. так так вот делаем да и тут, так вот по бокам вот такой вот снежочек и кстати еще такой снежок через него как бы пройти можно и через вот этого снежок вот так вот нельзя пройти вот так вот через это тут можно вот, пройти вот. но я сейчас не могу потому что я типа в Вижу, не режиме я могу типа, сейчас писать вот вот вот, Манду, Сур, вот типа я сейчас так буду умирать постепенно. У меня стоит вот тут вот сложность нормальная, я не буду умирать вот так сильно. Если я сложно поставлю, поэтому то надо сложно. короче, я забыл, как сложность поставить. Ну вот, типа, я буду умирать. Мне сейчас умирать не надо. Вот. Сейчас типа ну, еще построим вот так вот. А так я типа придумал вот так вот делал, вот так вот мне да, и все. Вот так вот все, типа по бокам все. Вот так вот, вот так вот ее делаю. Вот. И еще снег можно добавить уже вот. Такого-то один слой, что? Вот чтобы его так все красиво, равномерно. Вот, типа, халабуда какая-то. Вот. Еще вот, типа, здесь писать вот такой вот, вот такой вот. вот так вот полки вот смотрите а, на пофиг. Вот только тут добавить надо. Тут вот еще вот двери нам не хватает. Вот. Да. Ой, не то, не я зашел. Так, вот типа. Вот скаук-сенсор, защита, типа, будет наш. Так, вот же его пока мы так установить. Вот мы пока мы не будем делать. Сейчас мы тут. Это... Две... Две... Две... У нас будет вот. Нет, у нас будет что-то какая-нибудь такая белая дверь, вот такая вот. Она там больше белая, там, вот так... А вот не могу поставить так, типа из этого снега тупого. А, я, я понял, почему не поставить. поставить надо вот. вот так вот теперь все готово ну еще такого вот декор можно сделать типа блин я конечно ничего не понимаю вот так на выхожався можно поставить сундуки всякие там вот сундуки кровать можно поставить какую-то белую вот, вот это вот можно вот поставить вот кстати, еще стекла надо поставить так вот. Не знаю, почему че я стекла не поставил, Ну вот, типа, такие вот стекла поставить можно. Такие вот две кровати поставить можно. Это вот, так вот по бокам вот сундуки вот. В этих сундуках, типа, например, вот положить вот бесконечный вот так положить можно наверное сейчас не буду заполнять все это очень долго будет вот так вот можно сделать вот так вот типа у нас получился вот такой вот дом оцените его оцените его от 1 до 10. вот оцените вот я чтобы а <связать> мне на F1 ой ну а всем спасибо за просмотр. До свидания. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Также подписывайтесь на мои соцсети, где играем в ВК. Ну а всем спасибо за просмотр и всем до свидания.